Давайте начинать, ребятки. Сейчас будет новое интро. Ребятки, будет новое интро, поэтому не перематывайте. Начнем с телефона класса очень, очень бюджетного. Смартфон обладает 4,5-дюймовым экраном со разрешением 854 на 480 Имеет 512 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта встроенной. Есть две камеры, основная на 5 мегапикселей и фронтальная на 2. Как ни странно, работает на Android 7.0. Обладает 4 четырехъядерным процессором с частотой 1,3 ГГц. Ну что я хочу сказать. Обычная, ничем не примечательная звонилка. Сойдет в качестве подарка, ну или первого смартфона для ребенка. Цена 2500 рублей. Китайцы славятся своей тягой копирки западных продуктов. Они не обошли рынок телефонов без своего внимания. Присмотритесь к нему хорошенько. Никого он вам не напоминает? Да это же Nokia 7260. Только это более современная его копия. И более дешевая. Так сказать, рестайлинг. Обладает относительно адекватным размером экрана 1,8 дюймов. К сожалению, имеет слабенькую батарею на 800 мАч, что я считаю маловато для питания телефона. И огромного продолговатого фонарика, которого нет у оригинала. еще и Bluetooth версии 2.0, камера 0,3 мегапикселя, поддерживает microSD-карты до 32 гигабайт. Думаю, за такой пакет функций 930 рублей вполне приемлемо. Очень стильный, классный, со своими необычными фишками раскладушка. Меня он заинтересовал виджетами, которые находятся на крышке телефона. Здесь их всего четыре: Принять звонок, сообщение, музыка и батарея. Согласитесь, очень удобно. Подобных телефонов я не видел, поэтому данному телефону жирный респект. Дисплей достаточно огромный, 2,8 дюйма, аккумулятор на 1200 мАч, съемный. Имеет какую-никакую, но все таки камеру. Имеется Bluetooth слот для карты памяти. Владельцы этого гаджета утверждают, что телефон обладает громким и чистым от посторонних звуков динамиком. Будем надеяться, что это так и есть. Цена меня вполне устраивает 1400 рублей. Этот телефон, к сожалению, исчез со страницы AliExpress, поэтому на него ссылки не будет. Но слава богам, я успел сохранить его некоторые характеристики. Во-первых, этот гаджет позиционируется как полноценный, домашний, беспроводной телефон. Аналогов этого телефона нет нигде. Поэтому очень печально, что столь перспективный девайс снят с производства. Телефон имел 8-дюймовый экран, обладал 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти. Имел лишь фронтальную камеру на честные 5 мегапикселей, Батарея на 1800 мАч работала на Android 8.1. В него можно было вместить аж две сим-карты, имел четырёхъядерный процессор. Судя по моему рассказу, можно сделать вывод, что это не телефон, а планшет со встроенным телефоном. Обладал Bluetooth версии 4.2. Ну, в принципе, как домашний телефон, он очень крут и необычен. К сожалению, я точно сказать не могу, сколько он стоит, потому что я не помню, к сожалению. В прошлом выпуске у нас уже был смартфон со встроенным проектором от китайского ноунейма. No В этот раз я нашел подобный девайс от более именитого бренда. Характеристики телефона просто поражают. 6 гигабайт оперативной, 64 гигабайта встроенной памяти. Встроенной можно было и побольше сделать. Ну так, чисто для приличия. Дисплей ровно 6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 Имеет основную камеру на 16 и фронтальную на те же мегапиксели. Батарея на 4680 мАч, работает на Android 8.1. Из интересных особенностей. Поддержка OTG, или OTG, NFC и вышесказанный мини-проектор. Смартфон намного дороже своего китайского ноу ноунейм-брата, ценник на него составляет 50 тысяч рублей. Эх, давно уже не было годных, очень маленьких телефонов. Я по ним так соскучился... Итак, что мы имеем здесь. 300 мАч батарею, что стандартно, разрешение дисплея 480 на 320 пикселей, про то сколько дюймов экран, не сказано, имеет Bluetooth версии 3.0, оперативная память 32 мегабайта и столько же встроенной. В общем, очень стильный, резкий, дерзкий телефон гарнитура, за вполне адекватную цену, 1000 рублей. Очень маленький, да удаленький смартфончик. Несмотря на свои крохотные размеры, может себя уместить аж две сим-карты. Имеет трёхдюймовый экран, 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. Обладает 5-мегапиксельной основной камерой. Фронтальная тоже есть, но про нее ничего не известно. Есть такие плюхи, как Wi-Fi, Bluetooth. Работают на Android 8.1. Емкость аккумулятора на 2300 мАч. В общем, очень мощная сенсорная мобилка за 6 рублей. И в этом выпуске мы затронем легендарные бренды. Итак, на раздаче Nokia 7260. Если перемотать на начало ролика, то вы можете увидеть и услышать, как я рассказываю про копию этой оригинальной модели. Эта информация так, на случай, если вы забыли. Телефон выпускался с 2004 года, для своих лет обладает стандартной батареей на 760 мАч. Камера, конечно, у него полное фуфло, я думаю, старичка можно простить за это, он не виноват, что появился на свет в 2004 году. Имеет большой по тем временам двухдюймовый дисплей с разрешением 128 на 128 пикселей. К сожалению, в телефон не внедрили Bluetooth, зато здесь есть родной из всеми так знакомый их порт. Телефон очень стильный и бомбезный. Цена на него 2300 рублей. А вот этот продукт извращенной фантазии работников Nokia мне не довелось видеть. И слава богу. Бо столь нестандартное расположение камеры вызывает у меня смех. Собственно о ней, здесь она составляет всего 2 мегапикселя. Не такой он уж и камерафон, как кажется, но для 2005 года вполне сгодится. Аккумулятор на 1100 мАч, что не может не радовать. Дисплей на 2 дюйма с разрешением 176 на 208 пикселей. Работает на Symbian 9.1. Очень классный телефон, который я не застал. Слава богу, он есть на AliExpress, но продается он по космической цене! Аж 8300 рублей! Ну и последняя Nokia на сегодня. Этот телефон позиционируется как продвинутое мультимедийное устройство. Дисплей достаточно большой, 2,5 дюйма с разрешением 176 на 208 пикселей. Он работает на симбен 9.1. По камере тоже без изменений. Цена на него еще выше и составляет 9400 рублей. Долго прощаться не буду, жду вас через неделю в том же составе. При желании можете и друзей с собой позвать так. Всем пока!